Добро пожаловать! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Я вам скажу, Слово берет жизнь и направляет ее на верный путь. Так что высвобождайте свою веру, питаясь Словом. И как я часто напоминаю, я верю, что Бог скажет вам даже то, что я не скажу, потому что Бог может конкретно предписать вам то, что вам необходимо. Итак, в атмосфере Слова, когда вы просто сидите и слушаете Слово, Бог будет давать вам ответы, но не забудьте также выставить свою духовную антенну, осознавая, что Бог может сказать вам что-то конкретное, чего я так прямо не скажу, но что послужит ответом на вашу нужду. Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, ручку или карандаш и учитесь вместе с нами. Мы служим на тему ума, я так рада, что Слово раскрывает победу для нашей умственной жизни. Аминь. Бог дал нам ум не для того, чтобы дьявол его мучил. Аминь. Но нам нужно научиться умело практиковать правильное мышление. Аминь. В качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1.7. Павел пишет Тимофею. Бог не дал нам духа страха. Кто из вас знает, что страх – это основное оружие дьявола? Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам силу или власть. Он дал нам Свою любовь, и Он дал нам здравый ум. Заметьте, страх хочет помешать вам двигаться во власти, он хочет помешать вам ходить в любви, и он хочет повлиять на ваш здравый ум. Но власть, любовь Божья и здравый ум принадлежат вам, и при правильном применении они прогоняют страх. Аминь. Поскольку Бог дал нам в наследие здравый ум, нам нужно научиться правильно с Ним обращаться. Нам нужно знать, как выглядит здравый ум, как он функционирует, как он мыслит, какие мысли он допускает, а какие нет. Нам нужно защищать свой здравый ум. Невозможно, отбросив все предосторожности, рассчитывать на здравый ум. Нам необходима дисциплина в том, что мы в него впускаем, о чем мы позволяем себе думать. Аминь. Просто коснувшись чего-то в своей умственной жизни, можно открыть этому дверь. Знаете, если мама говорит малышу, зашедшему на кухню, не трогай горячую плиту. А он, как только она отвернулась, прикасается к плите. Даже не задерживает на ней руку надолго, просто дотрагивается до нее. Он обожжется. В какой-то момент приходит осознание, что нельзя даже просто прикасаться к неправильному мышлению. Я не говорю о пребывании в нем. Даже не касайтесь его, не заигрывайте с ним. Неправильные мысли не шутка, они опасны, нельзя с ними заигрывать. Не позволяйте себе даже прикасаться к неправильному образу мышления. Слава Богу за слово. Это правильные мысли. Это мысли Бога. И нам нужно всегда придерживаться Божьих мыслей. Сверять каждую мысль, которую мы впускаем в свою умственную жизнь, со словом. Проверять соответствует ли она Слову. И если нет, не впускать ее, не заигрывать с ней, не позволять своему уму прикасаться к чему попало. Аминь. Мы с вами уже рассматривали 2 Коринфянам 10. Давайте снова обратимся к этому месту Писания. 2 Коринфянам 10, с 3 стиха. Павел пишет, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. И далее Павел перечисляет эти твердыни. Неспровергаем замыслы. Неправильные замыслы или воображение ⁇ это твердыни, через которую дьявол может войти и разбить свой лагерь. Он пытается найти точку доступа. И, если так можно выразиться, поселиться в этих мыслях. Мы не спровергаем замыслы, и таким образом разрушаем твердыни. Не спровергаем всякое превозношение, восстающее против познания Божья. Все, что противостоит познанию Божью, то есть познанию Его Слова, мы не спровергаем. И пленяем всякое помышление. Не просто большинство мыслей, не только некоторые мысли каждую мысль в послушании Христу. Павел сказал нам это делать. Послушайте, если бы мы не были на это способны, было бы несправедливо требовать это от нас. Ведь это не просто Павел говорит нам, это Дух Святой говорит нам. Почему? Потому что Библию писали люди, движимые Духом Святым. Павел писал это Духом Божьим. И было бы несправедливо со стороны Бога повелевать нам не спровергать замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия и пленять всякое помышление, если бы мы на это не были способны. Раз Он повелевает нам это делать, очевидно, мы на это способны, мы можем это сделать. Аминь. Но для этого нам нужно быть внимательными к своей умственной жизни. Я говорю вам, нужно быть внимательными к своей умственной жизни. Вы не можете помешать дьяволу говорить с вами, но вы определенно можете не дать ему войти в ваш ум. Брат Хэгген, который был нашим духовным отцом, говорил нам так. Вы не можете помешать птицам летать над вашей головой, но вы можете не дать им свить гнездо в ваших волосах. То есть, вы не можете помешать им мыслям приходить, но вы можете не дать им обосноваться. Аминь. Аллилуйя. В предыдущем эпизоде я начала рассказывать об испытании, через которые я проходила давно, когда мне было немногим за 20. Это было где-то года три-четыре назад, Ну, покаемся позже. Я только начинала проповедовать, и мы отправились в первую зарубежную поездку, которой я не могла дождаться. Но как только мы приехали туда, враг начал бомбардировать меня мыслями о моем теле. У меня не было никаких физических проблем. Но, как я уже говорила в предыдущем эпизоде, я была новообращенной и не знала правильных ответов. У меня не было навыков применения власти. Я не знала, что делать с умом, которые охватили чувства, мысли, сильное давление. У меня еще не было необходимых для этого навыков. И я ничего не сказала об этом своему мужу. Дьявол просто бомбардировал меня этими мыслями о теле. А я не противостояла им, думая, «Я ведь не знаю, правда ли это». Я не понимала, что это исходит от дьявола. Я просто не знала. И прокручивала эти мысли... Снова и снова. И вот в чем была моя ошибка. Со мной говорил страх. И неважно было ли что-то не так с моим телом или нет, я должна была ответить страху. Дело было не в теле. Мне нужны были не места описания об исцелении, а применение власти над страхом, который говорил со мной. И послушайте, даже если в вашем теле появились симптомы, дьявол будет говорить с вами через страх. Противостойте страху. Аминь. Часто дьявол хочет остаться неузнанным, чтобы вы не поняли, что с вами говорит страх, и не использовали свою власть против страха. Именно на это Павел указал Тимофею, сказав, «Бог не дал нам духа страха». Видимо, Тимофей не распознал действие страха. И Павел сказал, «Это страх действует, а у тебя есть над ним власть». Я не распознала, что это страх. Да, это были тревожные мысли, но я думала, что мне нужно исцеление потому что эти мысли были о моем теле. Но неважно, касается ли это тела, финансов или детей, ответьте страху. Аминь. Итак, я мучилась из-за этих бомбардировок. Я не могла спать. Это было одно из первых испытаний, с которыми я столкнулась, будучи новообращенной. Я должна была проповедовать в воскресенье утром, и как же мне было тяжело. Я думала... «Мне нужно облегчение». С тех пор я научилась искать не облегчение, а победу. Я не просто хочу, чтобы противостояние отступило. Я хочу, чтобы оно было разрушено, полностью уничтожено. Но в тот момент я просто искала какого-то облегчения. Потому что, когда ум не обновлен... Тяжело. В то утро, во время прославления, перед тем, как выйти проповедовать, я стояла на сцене вместе с мужем, местным пастором и разными служителями. В зале же было около 1200 человек. И вдруг Иисус идет по боковому проходу. Вы спросите, откуда я это знала? Через слово «знание». Я точно знала, где Он был. Я точно знала, где Он стоял. Он прошел по боковому проходу, поднялся и встал рядом со мной. И все время, пока Он шел, я думала, на сей раз дьяволу конец. Сейчас Иисус с Ним разберется. Он собирается с Ним разобраться. Иисус подошел, встал рядом со мной, и вот с кем Он разобрался. Со мной. Он сказал: "Где твоя вера?" В его тоне было такое недовольство. Я была ошеломлена. Я подумала: "Он сердится на меня. Он недоволен мной. Но ведь это дьявол меня дергает, а не я сама. Это дьявол виноват. Знаете, все эти рассуждения необновленного ума. Я была в шоке от того, что Иисус сказал: "Где твоя вера?". Видите ли? Это был вопрос веры, а я думала, что это вопрос чувств, я думала, что это вопрос мышления, но это был вопрос веры. Ваша умственная жизнь — это вопрос веры. Итак, он сказал мне, «Где твоя вера?» И я подумала, «Значит ли это, что он ничего не собирается с этим делать?» И тогда он продолжил, «В знак того, что я говорил с тобой, вызови тех, кто нуждается в исцелении, и я исцелю их». А я подумала, «Тех, кто нуждается в исцелении, а как насчет меня?» Да, я хочу, чтобы они были благословлены, для того я и здесь, но мне тяжело, наверное, тяжелее, чем всем им. Так я себя чувствовала. Я вызвала людей для исцеления, возложила на них руки, и они исцелились. А мне достался упрек. Этот упрек был ответом для меня. Понимаете? Бог никогда не обличает без того, чтобы в Его обличении был ответ. Аминь. Слава Богу, что Господь, кого любит, того исправляет. Он не исправляет при помощи болезней, трагедий, кризисов. Он исправляет Своим Словом. Он сказал мне, где твоя вера. В то время я даже не знала, что это место Писания. Возможно, вы помните этот отрывок. Иисус сказал Своим ученикам, «Переправимся на ту сторону». То есть, давайте сядем в лодку и переплывем на другой берег. Он собирался служить по ту сторону озера. Он сказал, «Переправимся на ту сторону». И они все сели в лодку. Зачем? Чтобы переплыть на другую сторону, ведь Он сказал, «Переправимся на ту сторону». Посреди переправы Иисус уснул в лодке. Ученики не спали. Поднялась буря, вода начала заполнять лодку, и лодка стала тонуть. И, будучи рыбаками, они знали, что делать, когда лодка наполняется водой. Они вычерпывали воду, но ситуация оказалась выше их сил. И они поняли, что больше ничего сделать не могут. Так что они разбудили Иисуса, и прислушайтесь к их словам. «Неужели тебе нужды нет?» Что это значит? «Тебе что, все равно до нас? Ты не собираешься ничего делать?» Вот это неправильное отношение, неправильный подход. Они сказали, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? То есть они думали, мы тонем, мы погибаем. Иисус мирно спал, а они были встревожены. Они хотели, чтобы Он проснулся и встревожился так же, как они. А Он, проснувшись, не встревожился. Почему? потому что знал, что делать с тем, что видел, чувствовал и слышал. У него были навыки. Он видел то же, что и они. Он видел, как лодка наполняется водой. Он видел, что она тонет, у нее уже слишком низкая посадка. Но он все равно не реагировал, как они. Почему? Где твоя вера? Он запретил ветру и волнам. Все утихло. А затем, повернувшись к ученикам, он не сказал, «Молодцы, ребята, что пытались удержать нас на плаву». Он не сказал, «Молодцы, хорошо вычерпывали". Нет, он повернулся и сказал, «Где вера ваша?». Он упрекнул их за их реакцию на то, что они чувствовали, за их реакцию на то, что они слышали, за их реакцию на то, что они видели. И лишь через пару лет после той заграничной поездки меня на самом деле осенило. Я постоянно носила в себе этот вопрос, что он имел в виду, сказав, «Где твоя вера?». Я знала, что за этим крылось нечто большее. И я поняла. Отправляясь в плавание, они верили, что доберутся до другого берега, потому что он сказал, «Переправимся на ту сторону». Они в это верили, иначе они не сели бы в лодку. Но когда поднялась буря, они изменили то, во что верили. Вот в чем Иисус упрекнул меня, сказав, «Где твоя вера?». Я верила, что мне принадлежит власть, победа и мир, до того, как враг начал внушать мне свои мысли в зарубежной поездке. Но, когда пришло испытание, я изменила то, во что верила. Я поверила в то, что внушал враг. Вот почему я была встревожена. Любая встревоженность означает, что мы в какой-то мере верим в неправильные вещи. Понимаете? Мир означает, что мы не верим услышанным угрозам. Мир означает что мы не верим тому, что видим и чувствуем, больше, чем Слову. И это то, чему Иисус пытался научить меня в тот день. Ты изменила то, во что верила. Где твоя вера? Вспомните, что ученики сказали Иисусу, разбудив его в лодке. Неужели тебе нужды нет? Они обвинили его. Раз ты не ведешь себя встревоженно и обеспокоенно, как мы, значит, тебе все равно. Послушайте, вера не меняется. Она дает вам постоянство и спокойствие. Почему? Потому что вы на якоре. Вас не уносит в кризис, в трагедии. Вы на якоре. Слово – ваш якорь. И веря в слово, вы на якоре. Люди, не знающие слово так, как вы, и не развивающие свою веру, часто недовольны, когда вы не реагируете на кризис так же, как они а вы продолжаете оставаться в мире, продолжайте реагировать верой». Иисус повернулся и сказал ученикам, «Где вера ваша?» Он разобрался с бурей вместо них, а затем обличил их. Почему Он сказал, «Где вера ваша?» Он дал им понять, вы могли это сделать, вы могли с этим разобраться, но поскольку вы вышли из веры, вы с этим не разобрались. Вот почему Он сказал мне, где твоя вера. Он ожидал, что я с этим разберусь, и явившись, Он все равно не стал с этим разбираться, потому что Он мне дал власть, чтобы с этим разбираться, и не мог сделать это вместо меня. Почему? Потому что власть над моей жизнью Он дал мне. Аминь. Итак, обратите внимание, что ученики сказали Иисусу. «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Кто им сказал, что они погибают? Кто? Их чувства, их зрение, их слух говорили им, что они погибают. И что ученики сделали? Они изменили то, во что верили. До бури они верили правильно. Во время бури они изменили то, во что верили. Вера же не позволит вам изменить свои убеждения просто из-за того, что поднялась буря. Вы не можете помешать бурям приходить. Но, пребывая в вере, вы можете определить их исход. Вера определяет конечный результат. Аминь. В той зарубежной поездке я была поглощена угрозами врага. Но я не осознавала этого. Я верила его внушениям. Почему? Потому что была встревожена. Что вас беспокоит, в то вы и верите. Если вас что-то беспокоит, вы в это верите. Аминь. Я говорю о том, что от врага. Аминь. Мне следовало ответить на эти мысли, но я не поняла, что это страх. Поскольку враг внушал мне мысли о моем теле, я думала, что это было что-то чисто физическое. Но нет, это страх говорил со мной о моем теле, и мне нужно было ответить страху. Запрещайте страху, противостойте страху, у вас есть полная, абсолютная власть над ним. Аминь. Чего же добивался враг, внушая мне мысли о моем теле? Он завлекал меня на арену ума, чтобы я пыталась во всем разобраться. Почему Он старается затянуть нас на арену ума? Потому что Он хочет увести нас от веры. Вера находится в сердце, вера находится на арене Духа. И если дьяволу удастся удержать нас на арене ума, мы будем вне веры. Вот почему Он старается привести ум в смятение, бомбардируя Его кучей мыслей, кучей угроз. Он пытается удержать нас от веры. Послушайте, он может провоцировать чувства, изрыгать угрозы. Во втором Коринфянам 4.4 он назван Богом этого мира, и он может управлять обстоятельствами вокруг вас, но он не может управлять вами. Разве что вы поверите тому, что чувствуете, видите, слышите, осязаете. Аминь. Послушайте, так легко сползти на земной уровень, так легко вернуться на земной уровень, и руководствоваться человеческими реалиями. Аминь. Быть захваченными тем, что вы видите и чувствуете. И так важно научиться не погружаться в это. Аминь. То, что вы что-то увидели, еще не значит, что вы обязаны на это смотреть. Аминь. То, что вы что-то услышали, еще не значит, что вы обязаны это слушать. Аминь. Дьявол может создать обстоятельства, которые ощутимы, видны и слышны но Он не может заставить вас в них поверить. Во что верить, только вам решать. Аминь. Давайте пойдем дальше. Как я уже говорила, невозможно перехитрить неправильные мысли или пересилить их мысленно. Верно? На них нужно отвечать словом. Люди ждут, чтобы Бог что-то сделал с их умом. Они ждут, чтобы Бог принес им мир. Они ждут, чтобы Бог что-то сделал. Он уже что-то сделал. Он дал вам власть отвечать. Еще нам важно понимать стратегии врага. Это была первая зарубежная поездка, в которую мы поехали с мужем. И враг так сильно атаковал меня там. Почему? Потому что заграничные поездки – это часть моего поручения. Чего же он пытался добиться? Чтобы я боялась того, для чего рождена. Порой дьявол атакует людей в том, к чему они призваны, на что они помазаны, что им поручено. Например, люди боятся путешествий. Дьявол может использовать что угодно, но я видела служителей, боящихся путешествовать, и это не дает им разъезжать и служить. Дьявол пытается помешать исполнению их поручения. Аминь. Обратите внимание на то, что делает дьявол, почему он использует определенную стратегию против вас. Часто с этим связано нечто большее. Он не всеведущ, но он может видеть некоторые вещи просто потому, что находится в сфере Духа. Он может видеть благословение и помазание Божье на вашей жизни в определенном направлении. Он может видеть некоторые вещи. Я уверена, что именно поэтому он атаковал меня в той зарубежной поездке. Он не хотел, чтобы я это делала. С того момента я боялась любой зарубежной поездки, потому что каждый раз, отправляясь за границу, я подвергалась атакам, пока не обрела навыки. Теперь это не проблема. Но что он пытался сделать? Он пытался заставить меня бояться того, для чего я была рождена. Он пытался заставить меня отступить от того, для чего я была рождена. И он для этого использовал неправильное мышление. Аминь. Аллилуйя. Как я уже говорила, невозможно мысленно пересилить неправильные мысли. Враг хочет затащить вас на арену ума, чтобы вы там окопались. Отвечайте ему. Часто, когда у людей появляется тревожная мысль, они отвечают на нее словом, но потом проверяют, там ли она еще. Понимаете? Они проверяют, ушла ли она. Они призадумываются, сработало? Как только вы ей ответили, повернитесь к ней спиной. Сколько бы раз вы не слышали ее отголоски. Я вам уже показывала это на примере колоколов, которые звонят. Я имею в виду большой, старый колокол с веревкой на башне. В прошлые века в качестве средства связи использовали огромный колокол в центре города. И его звон означал, что всем нужно собраться по причине чрезвычайной ситуации. Колокол звонил, пока звонарь раскачивал веревку. Но знаете, что было, когда он отпускал веревку? Колокол еще какое-то время продолжал звонить. Что это? Инерция. Часто, когда вы противостоите какой-то мысли, отвечаете ей, кажется, что она не перестает звучать. Почему? Ну, дьявол, убегая, продолжает говорить. Противостаньте дьяволу и убежит от вас, но он бежит, не закрывая рот, он продолжает говорить. И подобно инерции колокола, эта мысль все еще пытается вас встревожить. Не волнуйтесь, он уже бросил веревку. Как только вы применили власть, он перестал раскачивать веревку. А обстоятельства успокоятся, симптомы утихнут. Не волнуйтесь об остаточной инерции. Как только вы применили власть, он бросил веревку. Аминь. И именно тут многие допускают ошибку, проверяя свой ум, ушла ли эта мысль, когда они применили власть. Что нужно, так это повернуться к ней спиной. Как? Переключите свое внимание на что-то другое. Полностью отключитесь от нее. И лучший способ – это начать прославлять. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Славьте, пока не придет помазание. И когда придет помазание, оно разрушит ермо этой мысли. Аминь! Аллилуйя! Слава Господу! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Мы верим, что к вам придет свет Слова. Получая свет Слова, откровение Слова, мы можем лучше исполнять его. Слушая сегодняшнюю передачу, высвобождайте свою веру. Верьте Богу об ответах. Аминь. Для меня благословение, что вместе со мной в студии находятся слушатели, мои хорошие друзья. И мы так рады, что вы тоже к нам присоединились. Мы счастливы, что можем провести это время вместе. Мы учим об уме, потому что нам никуда от него не деться. Ум с нами всегда. И слово «много» говорит о том, что делать с умом, чтобы наслаждаться лучшей жизнью. Аминь. Обратимся к нашему основному месту Писания. Второе послание к Тимофею 1:7 в переводе «Короля Иакова». Павел пишет, «Ибо Бог не дал нам духа страха». Но что Он дал нам? Он дал нам силу или власть. Он дал нам Свою собственную любовь, и Он дал нам здравый ум. Это все принадлежит вам во Христе. Не упустите это. Аминь. И нам важно правильно обращаться с тем, что принадлежит нам во Христе. Не так ли? Питаясь словом, мы знакомимся с правильным мышлением, основанным на слове. Последние пару эпизодов мы рассматривали 2 Коринфянам 10. Снова начнем читать с третьего стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. И что они делают? Разрушают твердыни». Затем Павел говорит нам, что это за твердыни? Не спровергаем замыслы или воображение. Твердыня – это неправильное воображение, которое мы впустили в свою умственную жизнь. И мы не это неправильное воображение и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу, чтобы жить в здравом уме, нам нужно закрыть доступ неправильному воображению, неправильным мыслям и всему, что противоречит Слову. Это значит не прокручивать эти мысли, не посвящать им свое внимание. Аминь. Не делать эти мысли своими. Поймите, есть наша часть в защите здравого ума, данного нам Богом. И защищаем мы его учась не спровергать замыслы. И как я уже говорила, тренируйтесь не спровергать мысли в повседневных вопросах, Отвечаем: им «нет, это неправильный образ мышления, я не приму его». «Нет, эта мысль не соответствует слову, я не буду так мыслить». Не дожидайтесь чего-то серьезного, чтобы начать учиться умело обращаться со своей умственной жизнью. Чтобы не спровергать замыслы и пленять каждую мысль, Необходимо быть внимательными. Многие люди открывают дверь врагу, просто не обращая внимания на то, о чем они позволяют себе думать. Чем внимательнее вы к своей умственной жизни, чем вы осмотрительнее, тем эффективнее вы сможете использовать свою власть. Если какая-то мысль не ведет меня к миру, к радости, к Божьим благословениям. Я ее не приму. Аминь. Именно так нужно к этому подходить. Аллилуйя. Давайте обратимся к 7 главе Матфея. Мы прочитаем там несколько стихов. Я часто рассказываю о различных испытаниях и обстоятельствах, через которые я проходила, потому что я могу использовать в качестве примера только свою жизнь. Я же не могу использовать вашу. Мы все временами сталкиваемся с испытаниями, и каждый раз, встретив какое-то испытание, важно обретать навыки, чтобы не проходить то же испытание заново. Испытания приходят не от Бога, они приходят от врага. Но не обретая навыки, мы вновь столкнемся с теми же самыми испытаниями. Много лет назад мой ум еще не был обновлен, я была новообращенной христианкой. А это как раз такое время, когда мы больше всего подвержены неправильным мыслям, потому что не знаем, что говорит слово. И наш ум еще только на ранних стадиях обновления, потому что это процесс длиною в жизнь. И я проходила сезон бомбардировки ума. Это продолжалось примерно... Полтора года, что-то около того. И я делала все, что знала. Молилась на языках, читала Библию, исповедовала Слово, стояла на Слове. Но вот в чем я заблуждалась в отношении испытаний. Я думала, что если бы я все делала правильно, то не переживала бы всего этого. Не столкнулась бы с тем, с чем я столкнулась. Однако, вспомните четвертую главу Луки, когда Иисус был в пустыне искушения 40 дней и 40 ночей. В первый же раз, когда враг его чем-то искушал, Иисус правильно ему ответил. Но заметьте, дьявол сразу не ушел. Он остался, и было еще одно искушение, а потом еще одно. Вот что я хочу, чтобы вы поняли. Если все сразу не встает на свои места... Это не значит, что ваша вера не работает. Это не значит, что ваша власть не работает. Это не значит, что Слово не работает. Иисус все делал правильно, и испытание длилось 40 дней и 40 ночей. Но благодаря тому, что Он все делал правильно и отвечал правильно, Он больше никогда не вернулся в такой же сезон 40 дней и 40 ночей. Почему? потому что он проявил мастерство, и он продемонстрировал нам свою модель поведения в отношении дьявола, говоря, «Написано». Когда мы неумелы, враг повторяет те же испытания снова и снова, а обретя навыки, мы не входим повторно в те испытания, из которых умело вышли. Итак, я не знала того, чему учу в этой серии передач. И где-то полтора года я проходила это испытание. И когда стоишь на слове, а выглядит так, словно ничего не меняется в окружающей ситуации, важно не поколебаться. Не поколебаться. Примерно через полтора года я сказала Богу, у меня такое ощущение, и я говорю не о физических чувствах, у меня такое ощущение, словно меня избивают, как будто кто-то загнал меня в угол и наносит удар за ударом. У меня такое ощущение, словно меня избивают. И Бог ответил мне, «Это признак того, что ты находишься на четвертой и последней стадии испытания». Я спросила, «Что?» И Бог повел меня в седьмую главу Матфея. Давайте прочитаем. Матфея 7, 24. Иисус тут приводит иллюстрацию. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Что значит быть мудрым человеком и что значит строить свой дом или свою жизнь на камне? Дом здесь представляет жизнь человека. Как узнать, что вы строите на камне? Вы слышите слово и исполняете. Вот о чем Иисус говорит. Кто слушает мои слова и исполняет, тот мудр и строит на камне. 25 стих. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал. Почему? Потому что основан был на камне. 26 стих. «А всякий, кто слушает сие слова Мои и не исполняет их», заметьте, оба слышат. И в первой иллюстрации человек слышит, и во второй. Разница в том, как они обращаются с тем, что слышат. Два разных человека могут слышать одно и то же слово и относиться к нему по-разному. Итак, первый услышавший исполнял услышанное, второй услышавший не исполнял. Еще раз 26 стих. «А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Заметьте, оба строили, оба жили и строили свою жизнь на чем-то. Но один строил на том, что недолговечно. Другой же был исполнителем слова. 27 стих. «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. Посмотрите, и было падение его великое». То есть многое пострадало. Многое пострадало от падения этого дома. Итак, безрассудный человек – это тот, кто слышит Слово, но не исполняет его. И мы не хотим быть такими, верно? Но обратите внимание на то, что произошло с обоими домами. Здесь сказано, что пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, в английском, и избивали его. Итак, пошел дождь. Это первая стадия бури. Пошел дождь. Дом ощутил бурю на этой первой стадии. Первым признаком бури был дождь. Второй стадией бури было наводнение, разлились реки. Знаете, дождь не затрагивает все. У вас может быть навес. Над входной дверью или крыльцом, и этих частей дома дождь не коснется. Но когда придет наводнение, то, что не было затронуто дождем, будет затронуто наводнением. Все будет затронуто. Какое-то время ваша входная дверь оставалась сухой, но наводнение коснется и ее. Аминь. Итак, то, чего не коснулся дождь, охватило наводнения, потому что поднялся уровень воды. Аминь. И во время наводнения то, что не закреплено, поплывет, сдвинется. Третья стадия бури – и подули ветры. Что это значит? Люди почувствовали и услышали что-то. Сам ветер не виден. Видно лишь то, что он двигает. Но его можно почувствовать. Так что во время бури вы будете что-то чувствовать. Вы почувствуете испытание, вы почувствуете эти воды, почувствуете, как поднимается наводнение. Наличие веры не значит, что вы не столкнетесь с испытаниями. Оно значит, что вы определяете их исход. Вы знаете исход, и вы его определяете. Когда наступает третья стадия и дует ветер, вы что-то слышите. Когда дьявол атакует, когда приходят разные искушения, вы что-то слышите. Дьявол постарается, чтобы вы что-то услышали. Это просто часть ветров испытания. И, наконец, четвертая стадия. И избивали дом тот. Избивали его. Оба дома столкнулись с дождем, с наводнением, с ветром, и оба дома пережили избиение. Дом, основанный на камне, не избежал ни одной стадии. «Итак, я сказала Богу, у меня такое ощущение, словно меня избивают». И тогда Он ответил мне, «Это четвертая и последняя стадия испытания». Испытание не от Бога, оно от врага. Но Бог раскрывает нам стадии, через которые часто проходят испытания. Видите ли, я неправильно мыслила об испытании. Я думала, что если бы моя вера работала, если бы слово работало для меня, и я использовала свою власть правильно, то я бы ничего этого не чувствовала. Но, как я уже сказала, даже дом, основанный на камне, почувствовал все это. Так что не попадайтесь на обман врага, говорящего, «Если бы у тебя была вера, ты бы этого не чувствовал». Это ложь, это неправда. Дом на камне чувствовал все это. И Бог спросил меня в тот день, как определить, что дом прошел испытание? Я ответила, «Он до сих пор стоит». И Бог сказал, «Позволь тебя спросить, ты все еще стоишь?» Я ответила, «Да, меня бьют, но я все еще стою, я все еще люблю тебя». «Я все еще использую свою веру. Я все еще питаюсь Словом. Я все еще исповедую Слово. Я отказываюсь сдвинуться со Слова». Он сказал, «Успешно пройти испытание не значит не почувствовать его». Пройденное испытание или нет определяется тем, стоишь ли ты все еще. Я сказала, «Я стою». А он ответил, «И знаешь что?» Ты прошла. Почему? Потому что ты стоишь на камне, твое основание на слове. Аминь. То, что буря продолжалась, не значило, что мой дом падает. Это не значило, что моя жизнь разваливается. Аминь. То, что я чувствовала бурю, не значило, что моя вера терпит поражение. Покуда я стою на слове во время испытания и в конце испытания, я побеждаю. Моя проблема была в том, что мне нужно было больше наслаждаться жизнью во время бури. Мне нужно было больше наслаждаться жизнью. Теперь, когда приходит буря, я не теряю радость, я не теряю мир. Почему? Положим, вы построили дом на камне, и во время бури все укрываются в доме. Знаете, что мы делали, когда поднималась буря на юго-западе Оклахомы? Когда бывала снежная пурга или ледяной шторм, и отключалось электричество, мы играли в карты или занимались чем-нибудь еще. Мы не стояли и не переживали за стены. Устоят ли они? Мы даже не задумывались о фундаменте во время бури. Мы просто наслаждались общением друг с другом, находясь внутри дома. Бури будут приходить. Но покуда вы исполнители Слова и исполняете Слово пред лицом бури, наслаждайтесь жизнью, просто радуйтесь. Радуйтесь не о буре, радуйтесь посреди бури. Наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь Словом, будучи укоренены и утверждены, зная, «Слово не подведет меня», «Слово не подведет меня». Я увидела одну цитату, и она мне так понравилась. Сейчас постараюсь правильно процитировать. «Жизнь — это не пережидание бури, а умение танцевать под дождем». Понимаете? Жизнь — это не пережидание бури, а умение танцевать под дождем. С чем бы вы ни столкнулись, вам решать, как к этому подходить. Вам решать, будете ли вы радоваться. Вам решать, будете ли вы прославлять. Вам решать, будете ли вы в мире. Аллилуйя, слава Господу! Для меня тот разговор с Богом стал переломным моментом. Поймите, враг будет посылать против вас раскаленные стрелы. Иногда мысль, атакующая ум, может обрушиться с огромной силой. У вас так бывало? Она как бы ошарашивает вас, нанося удар. И вот что я вам скажу. Вода, слово погасит эту раскаленную стрелу. Отвечайте этим мыслям словом. Угашайте их. Аминь. Аллилуйя. Я уже раньше объясняла, как враг говорит. Но это стоит повторить. Когда дьявол говорит с вами, он атакует ваш ум извне. Когда Бог говорит с вами, это исходит изнутри, из вашего духа, поднимается и просвещает ваш ум. Послушайте, то, что знает ваш дух, должно просветить ваш ум. Это должно принести вам пользу. Аминь. Итак, когда приходит какая-то мысль, важно понять, атаковала ли она мой ум извне, или она всплыла из моего духа и просветила мой ум. Просто знайте, любая подавляющая мысль, Любая обескураживающая мысль, любая устрашающая мысль, любая мысль, указывающая на ваши недостатки или неудачи, не имеет ничего общего с Богом. Все мысли, которые обвиняют, осуждают или вгоняют вас в чувство стыда, не спровергайте, отбрасывайте. Аминь. Аминь. Многие люди открывают дверь дьяволу, думая, «Может, это Бог говорит со мной? Может, это Бог работает надо мной?» Бог так с нами не работает. Когда Он занимается нами, это не крадет наш мир, нашу радость, это не подавляет нас. Аминь. Еще христиане часто думают, что если они пропустили Божье водительство, то им придется мириться с какой-то мерой поражения. Да, бывает, мы принимаем неправильные решения, идем не в том направлении, и, оглянувшись назад, мы все можем признать, хотелось бы то или иное сделать немного иначе. Но я скажу вот что. Как только мы понимаем, что промахнулись, все, что нам нужно сделать, это покаяться. Все, что нам нужно сделать, это покаяться. И знаете что? Бог любит восстанавливать. Так что даже если вы промахнулись, вам не нужно принимать никакую меру поражения. Никакую меру поражения. Бог восстановит и исправит все. Вам лишь нужно устоять. Аминь. Аллилуйя. Также, когда приходят какие-то мысли или переживания, очень важно точно различать, откуда они пришли. Аминь. Бывает, людям снятся сны. А знаете ли вы, что дьявол может внушить вам что-то во сне? Или через какое-то другое сверхъестественное переживание? Не все, что сверхъестественно от Бога. Дьявол тоже находится в духовном мире, и он может делать что-то сверхъестественное. Потому важно судить обо всем во свете Слова. Так часто люди открывают двери для неправильных мыслей из-за того, что с ними связано что-то сверхъестественное. Люди приписывают все сверхъестественное Богу, а это не так. Мне все равно, услышали ли вы голос, или вам приснился сон, или у вас было видение, или кто-то вам что-то сказал. Если это принесло беспокойство, это не от Бога. Аминь. Усвойте это, что бы вы ни видели и не слышали. При любом переживании нужно удостовериться, что оно соответствует Слову. Когда Бог говорит с вами и занимается вами, в вашем духе всегда есть свидетельство. Бог говорит, что все рожденные от Бога водимы Духом Божьим. Что это значит? Бог обещал, что рожденные от Него могут рассчитывать на водительство в своем духе. Так что, какой бы опыт вы не переживали, если в вашем духе нет свидетельства об этом, отвергните это. Если Бог даст вам сон, если Бог будет говорить с вами каким-то впечатляющим образом, об этом всегда будет свидетельство в вашем духе. Аминь. Если что-то не соответствует слову «отвергните это», «отвергните это». Почему? Потому что дьявол проявляет себя в физическом мире. Он может вызывать определенные ситуации и обстоятельства. И люди говорят, «Может, это Бог?» Нужно через внутреннее свидетельство знать, Бог это или нет. Потому что без развлечения можно принять неправильные мысли, думая, что Бог говорит с вами, хотя это не Бог. Я уже говорила о снах, но это стоит повторить, потому что этому важно научиться. Положим, вам приснился сон. Если Бог говорил с вами через этот сон, то, во-первых, проснувшись, вы ощутите Божье присутствие. Если вы не ощущаете Божьего присутствия, значит, это не был Бог. Во-вторых, вы будете в покое. Что бы он ни показал, что бы вы ни увидели, у вас будет полнейший мир. И в-третьих, вы будете знать значение сна. Аминь. Иногда люди приходят к служителям и говорят, «Мне приснилось то-то и то-то, можете сказать мне значение этого сна?» Нет, не мое дело говорить вам значение. Бог скажет вам значение сна, если он от Бога. А если значение вам неизвестно, забудьте об этом, оставьте это. Аминь. Люди открывают себя для неправильных мыслей, неправильных вещей, увлекаясь подобными явлениями и не оценивая их должным образом в свете Слова. Аминь. Вот еще почему важно обновлять ум Словом, чтобы, узнавая, что говорит Слово, мы могли правильно различать и судить, откуда приходят мысли. И если мысль исходит не от Бога, ее нужно не спровергнуть, ее нужно пленить, не позволяя ей двигаться в нашей жизни, прокручиваться у нас в уме. Аминь. Люди притыкаются, не распознавая, что откуда приходит. Аминь. Я бы хотела сейчас помолиться с вами. Слава Богу за слово. Мы обновляем свой ум словом. Но я также хочу согласиться с вами в молитве. Я говорю, «Дьявол, убери свои руки и любые атаки от их ума во имя Иисуса». Отец, я благодарю тебя за власть, за силу Божью, которая присутствует там, где они находятся. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты предназначил им здравый ум. Мы благодарим Тебя за здравый ум, который им принадлежит. И мы благодарим Тебя, Отец, что ни одно орудие, сделанное против них, не будет успешно. Ни одно орудие, созданное против их ума, не будет успешно во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Отец, что мир поднимается у них изнутри. Что радость течет изнутри во имя Иисуса. Мы прогоняем депрессию подавленность, лживые мысли во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы благодарим тебя, Отец, за свободу для них во имя Иисуса. Аллилуйя. Просто скажите «Спасибо, Отец, за то, что твоя сила действует для меня и во мне. Аминь». Аминь. У дьявола нет над вами власти. Аминь. Аллилуйя.